На пороге гости, а к чаю ничего нет, это не беда. Могу подсказать обалденный рецепт, как приготовить быстрый пирог с консервированными персиками. На это дело вам понадобится всего полчаса времени. Быстрый ли вкусный пирог к чаю? Вся его прелесть в том, что благодаря консервированным фруктам его можно приготовить в любую пору года. Персики можно использовать как кусочками, так и целыми, сколько раз готовила. Всегда выпечка получалась ароматной и очень вкусной. Предлагаю на досуге попробовать испечь и вам. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Масло необходимо нарезать кубиками. 2. В миску к маслу добавьте муку и 50 грамм сахара. Все ингредиенты разотрите до получения однородной и мелкой крошки. Удобнее всего это делать руками. Чем меньше, тем лучше. 3. Оставшийся сахар взбиваем с яйцами в отдельной посуде и добавляем к крошке из масла, сахара и мельки. 4. Добавляем мед, тщательно перемешиваем смесь ложкой, пока она не станет однородной. Жду ваших лайков и комментариев. 5. Форму для выпекания смазываем маслом. Чтобы пирог хорошо отставал от нее, укладываем персики. Можно нарезать их кусочками или дольками, а можно оставить целые половинки. 6. Ложкой аккуратно выкладываем тесто, стараясь распределить его между персиками, или по желанию можно залить и персики будут на дне формы. 7. Выпекать пирог нужно при температуре печи 160 градусов 35 минут, если хотите больше подрумянить, можно и чуть больше. В итоге готовая выпечка должна быть румяной, вкусный и быстрый пирог готов, наслаждайтесь. Подписывайтесь и ставьте лайки. Продукты и их количество, далее. Масло, 300 грамм. Мюка, 125 грамм. Сахар, 100 грамм. Мед. 100 грамм персики консервированные, 300 грамм яйца, 2 штуки. Количество порций 6-8. Не пропустите самые вкусные, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. До встречи!